Привет всем! Спасибо огромное Максу Майорову, он только что выложил вторую часть нашего с ним интервью, посвященного в том числе грядущему кинопоказу 19 ноября. Не забывайте, смотрите, ссылку в описании. Места все еще продаются, нам все еще нужны голоса и пиар. Вот. А ссылки на первую и вторую часть прямо сейчас должны появиться на экране. Макс, спасибо огромное! До новых встреч! Счастливо!